Мудрость совершать глупости, в которых ты счастлив, на мой взгляд лучшее, что вообще можно поделать с этой жизнью. С годами перестаешь желать черно-белых драм, без иных оттенков, перестаешь нуждаться в людях, которые вовлекают тебя в них. Перестаешь считать любовью то, что превращает тебя в стоящую на задних лапах и трясущуюся от неутолимого голода собаку, напряженно смотрящую на кость в высокомерных халеных руках, начинаешь жить мудро, с легкостью отпустить любого, кто хочет уйти, с желанием впустить того, кто пришел, ни с кем тебя не сравнивать, со здоровьем и любовью к себе, которая позволяет тебе оставаться в воду с данностью твоей души и твоего тела. И прекрасные глупости скрашивают будни отменяя слишком серьезное отношение к происходящему, которое тоже пройдет, как и все мы. И однажды стоит проснуться лишь для того, чтобы понять, надо жить, пока не прошло.